Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатюкс. Сегодня у нас урок перевод с русского на английский язык. Итак, вашему вниманию предлагается, например, следующее предложение. Он ложит свою книгу на парту. Он ложит. Какое время? Настоящее время. Он ложит свою книгу на парту. He puts his book on the desk. Он ложит в настоящем времени свою книгу на парту. He puts, puts, в конце «с». Настоящее время утверждение. He puts his book on the desk. А мы рассмотрим с вами это предложение в прошедшем времени. Он положил свою книгу на парту. Глагол put, ложить, класть, имеет три формы, он неправильный. Put, put, put. Все три формы совпадают. Следовательно, значит, он положил будет, будет he put. He put his book, свою книгу. Куда? Он the desk. Ничего сложного нет. Если put без will, will это было бы в будущее время. Если will нету, значит это будет прошедшее время. Потому что в конце глагола put S нет. Если бы было бы окончание S в глаголе, это бы было в настоящее время. Итак, he put, он положил в свою книгу His Book куда? он за desk на парту. Вот и все, ничего сложного нет. Закрепим наши успехи в этом познании еще, например, одним примером. Возьмем такое, например, предложение. Она вытащила свою авторучку из портфеля. Вытащить, достать, взять, откуда-то, из чего-то. Это. Переводится как take out. Take out. Следовательно, если она взяла или вытащила, будет took out. И так сформулируем предложение. Она вытащила свою авторучку из портфеля. Как это будет звучать? Она, she. Take в прошедшем времени будет took. Она вытащила. Не забудем про out. Out. Take out. Took out должно быть. She took. Дальше. Her pen. А теперь вставляем out. She took her pen. Out. Откуда? Of the back. Вот и все. Конечно, некоторые могут сказать, чтобы не путаться. Сразу. She took out. Она вытащила. Дальше her pen. Свою ручку. Откуда? Of the back из сумки. Можно и так. Но если хотите быть точными в английском языке, надо took out разорвать. И вставить между ними took и out Her pen. Она вытащила. She took. Что вытащила? Хпен, свою ручку. А дальше out of the back. Of the back. Вот и все, дорогие друзья. Давайте еще возьмем такое предложение. Они написали письмо вчера. Время какое? Прошедшее, конечно, прошедшее. Глагол основной писать, to write, имеет три формы. To write, wrote, прошедшее время, и written. Написан, написано, написано. Нам сейчас не надо написанный, Эту третью форму, эту перфекте. Это очень много урок у меня на эту тему есть. Вот. Здесь они написали письмо вчера. They, значит, прошедшее время write, put, wrote. They wrote, wrote, они написали. They wrote. Письмо The Lette. The letter. Кончик вашего язычка между зубами. The, the, the, the letter. The letter. Вчера. Yesterday. Вот и все. Давайте еще возьмем какой-нибудь. Я купил костюм на прошлой неделе. Время какое? Я купил костюм. Купил прошедшее. Глагол основной покупать. To buy. Неправильный. Имеет три формы. Нам нужна вторая, прошедшее время. Buy. Вторая форма в колонке будет bot. Вот и все. Я купил I bot. Костюм. The suit. The suit. На прошлой неделе. Никаких на. Просто прошлой неделе. Last week. Вот и все. I bought. Я купил. The suit, Костюм. Никаких на. Last week. На прошлой неделе. Вот и все. Ну, раз купил, давайте продать что-нибудь. Он продал автомобиль в прошлом году. Запомните. Никаких в прошлом году. В прошлом году будет, но в не надо. Итак. Он продал. Продавать to sell. Глагол неправильный. Имеет три формы. Вторая и третья совпадает. Sell. Sold. Sold. Он продал. Прошедшее время. He sold. Вторая колоночка неправильный глагол в Это прошедшее время. He sold. Он продал. Автомобиль. The. The. The. Car car, можно сказать car, как американцы маленько говорили в конце, car, he sold car в прошлом году, никаких в, просто last и, вот и все, дорогие друзья, на этом наш урок закончен, я желаю всем удачи, успехов в познании английского, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, лайки. Всего вам доброго. So long. Пока. Bye.